Валерий Анатольевич Рубаков, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук и заведующий кафедрой физики частицы космологии физического факультета Московского университета. Сегодняшняя тема моего доклада, моей лекции это темная материя во Вселенной с точки зрения физики микромира. И вот то, что я хотел бы, чтобы вы унесли с собой. Это то, что вот, то, что на этом слайде изображено, то, что космология и астрофизика сегодня однозначно нам говорят, что э, кроме обычного вещества, кроме известных нам частиц, во Вселенной присутствует то, что называется темной материей. Темная материя, темная материя это э, массивные частицы э, неизвестной природы. Мы по пока не знаем, это, собственно говоря, в этом. Э, Задачки состоит. Частицы неизвестной природы, которые единственное, что мы про них знаем, что они не участвуют в электромагнитных взаимодействиях, они не поглощают, не спускают свет, на том темная материя, но испытывают те же самые гравитационные силы, как и обычное вещество. То есть они участвуют в гравитационных взаимодействиях, так же, как обычное вещество, удовлетворяют закон Ньютона и так далее. Такой, таких частиц, таких новых частиц темной материи, во Вселенной много. По массе их в пять раз больше, чем обычного вещества. И все это свидетельствует о том, что э, наших сведений, наших знаний о э, том, как устроен мир, как устроена э, мир элементарных частиц, недостаточно для того, чтобы описать нашу Вселенную. Есть что-то другое, и в этом задача – это вызов для физики элементарных частиц, э, зарегистрировать эти частицы, Узнать, что это такое, как они взаимодействуют, помимо гравитационных взаимодействий, кем у них масса и так далее. Я, правда, должна оговориться, что я буду рассказывать про э, темную материю, частицы темной материи, предполагая, что эти частицы – это ну, что-то вроде элементарных частиц. Хотя есть другие возможности, например, черные дыры. До сих пор не исключено, что э, темная материя, масса темная масса – это масса черных дыр. Но почти исключено. значит Черные дыры, как темная материя, почти исключены астрофизическими, космологическими наблюдениями, детекторами гравитационных волн. Вы знаете, что недавно было, были открыты гравитационные волны слияния черных дыр. Так вот, этих значит, слияний маловато для того, чтобы описать темную материю. Так что, ну, это одно из, так сказать, свидетельств того, что черных дыр, Похоже, недостаточно для того, чтобы э, объяснить всю темную материю, но пока такая возможность не исключена, я ее не буду рассматривать. Ну, а теперь давайте поговорим поподробнее. Значит, прежде всего, астрофизические наблюдения говорят нам о том, что э, в галактиках, в скоплениях галактик, имеется темная материя, недостающая масса. Что э, массы вещества, обычного светящегося вещества, совершенно недостаточно для того, чтобы объяснить, например, движение э, звезд вокруг центра галактики особенно удаленных звезд. На периферии галактики звезды вращаются гораздо быстрее, чем должны были бы вращаться. Это означает, что в центре галактики и на периферии галактики есть много несветящегося материала. Теперь ну, и аналогичные есть значит, результаты из изучения скоплений галактик. Поэтому астрофизика нам точно говорит, что есть много несветящегося вещества, материала, но она прямо не говорит о том, что это не обычное вещество. И есть отдельный вопрос, может ли темная материя состоять из обычного вещества. Вот если бы шла речь только об астрофизике, то можно было бы накидать кирпичей в галактику, и это бы, как говорится, нормально, обычных нормальных кирпичей. И эти кирпичи отлично были кандидатами на роль частиц темной материи, планеты. Это неверно, Такое, такого допустить нельзя. Космология это запрещает. Космология нам однозначно говорит, что а, есть темная материя необычного происхождения, не из обычных частиц сделана. Откуда это берется? Космология вообще сейчас очень такая информативная наука стала, и а, космология прямо измеряет и концентрацию а, обычного вещества обычных частиц как говорят, барионов, протонов, нейтронов, и концентрацию темной материи, массу темной материи. Откуда это берется? Это берется из двух вещей, из двух э, результатов. Один из этих результатов относится к первичному нуклеосинтезу, а другой – к реликтовому микроволновому излучению. Вот такие страшные термины, Но сейчас я попробую объяснить, что это такое. Но прежде чем говорить о э, вот этих двух э, методах измерения концентрации материи, э, Пару слов о Вселенной. Вселенная расширяется, как мы с вами знаем. Расширяется сегодня она медленно. Она расширяется так, что все расстояния в ней увеличиваются вдвое примерно за 10 миллиардов лет. Расширение очень медленно. В прошлом вселенная расширялась гораздо быстрее. А, настолько быстро, что а, все расстояния увеличились вдвое за секунду. Представьте себе, раз, секунда прошла, хоп, все расстояния увеличились вдвое. Такое было. Это первое. И второе, мы знаем про Вселенную, что она теплая, что есть реликтовое излучение микроволновое с температурой 2,7 градуса Кельвина, отлично измерено, и сейчас я о нем несколько слов скажу. И это означает, что в процессе расширения значит, Вселенная остывала, значит, в прошлом она была гораздо более горячей и, конечно, гораздо более плотной, чем сегодня. Плотность ней была очень высокая. А из расширения, конечно, Вселенная остыла так же, как э, это происходит с обычным газом. При расширении он остывает. Так вот, теперь возвращаясь к э, тому, как космология измеряет концентрацию э, обычной материи и темной материи. Значит, первое, это вот э, первичный нуклеосинтез, это время, когда происходили термоядерные реакции у Вселенной. Такая была высоченная температура, Речь идет о температурах 10 миллиардов градусов, или 10 миллиардов градусов, такого масштаба. Значит, при таких температурах у Вселенной происходили термоядерные реакции, примерно такие, как в Солнце происходило. И образовывались легкие элементы. Вот как раз в это время начало этих реакций было тогда, когда возраст Вселенной был всего одна секунда, и расширялся она с темпом так, что удвоение расстояния происходило за секунду. Так вот, в это время образовывались легкие ядра, дейтерий, гелий-4, немножечко литий, и на этом все заканчивалось. Все остальные ядра образовались уже позже. И, конечно, вы можете рассчитать, сколько таких легких ядер должно образоваться. Потому что Вы знаете ядерную физику, и вы знаете, как расширялась Вселенная из законов общей теории относительности. Единственный параметр, который входит в результат расчета, это концентрация протонов и нейтронов, которые вместе объединяются словом барионы. Концентрация барионов. Это единственный параметр. И, зная, измеряя концентрацию этих легких элементов сегодня астрономическими методами, вы определяете, сколько же имеется, имелось тогда и сегодня вот этих самых обычных барионов, протонов и нейтронов. И ответ такой, что масса... Ну, измеренный в энергетических единицах, МЦ квадрат для современных барионов составляет приблизительно 5% от полной энергии у Вселенной. 5%, запомнили. Второй способ основан на том, что когда Вселенная была очень горячая, то вещество в ней находилось в состоянии плазмы. Электроны отдельно, протоны отдельно. Плазма для электромагнитного излучения непрозрачна. Для фотонов непрозрачна, фотоны рассеиваются на этой плазме очень активно на свободных электронах и плазма делается непрозрачной но когда вселенная расширялась температура уменьшалась когда она уменьшилась примерно до а, 3000 градусов кельвина всего-навсего значит произошел переход из плазменного состояния в газообразное. то что называется научным термином рекомбинация но смысл такой что Электронные протоны, в основном протоны тогда были, образу... Значит, соединялись и образовывали газ, а, нейтральный водород. Нейтральный водород был очень разреженный, и он был прозрачен для фотонов. И вот как, как только образовался нейтральный водород вместо, а, вместо плазмы, вот тут фотоны, которые были, конечно, в среде горячей, как везде в любой горячей среде есть электромагнитное излучение, это электромагнитное излучение полетело свободно и оно потихонечку краснело, остывало, и дошло до нас, как эликтовый фон а, с температурой 2,7 градуса Цельсия. Что мы тем самым имеем? Мы имеем а, а, источник информации, вот эти фотоны, о том, какая была Вселенная, когда ее температура была 3000 градусов, а, соответственно, время жизни составляло 380 тысяч лет. А сегодня я замечу, Возраст Вселенной 13, почти 14 миллиардов лет, 13,8 миллиардов лет. Значит, юная Вселенная горячая, и мы имеем фотографию этой Вселенной, буквально, потому что измеряя эти реликтовые фотоны в зависимости от температуры от направления на небесной сфере, мы имеем буквально фотографию этой Вселенной, как она вы, она была во время вот в юном возрасте и в горячей. Ситуации. Значит, эта фотография сейчас здесь изображена, но, конечно, невооруженным взглядом тут мало чего можно увидеть, как всякую фотографию, сложную достаточно, ее надо расшифровывать. И вот оказывается, что эта фотография чрезвычайно информативна, что э, по этой фотографии можно определить и содержание барионов, протонов, нейтронов, обычного вещества, и содержание темной материи. И выясняется, что... Значит, эти два разных метода совершенно, они сходятся друг с другом отлично и дают такую вот картинку. Вот она здесь изображена. Это то, из чего состоит энергия в современной Вселенной. Значит, большая часть темная энергия, так называемая, про нее я говорить не буду, про нее вообще очень мало чего можно сказать определенного. Темная материя, ее примерно четверть по массе или по энергии, mc квадрата, по энергии четверть и остальные 5 процентов это значит обычное вещество барионы причем я замечу что звезд всего еще на порядок меньше всего полпроцента. Полпроцента на барионов содержится в звездах остальное остальные барионы это они образуют газ либо нейтральный либо ионизованный газ в скоплениях галактик вот такая картина иначе есть темная материя она не Обычно она не барионная, это не протоны и не нейтроны. Это, еще раз, может быть черные дыры, но, скорее всего, это значит, электрически нейтральные, массивные частицы, новые, которые, про которые мы знаем, что они взаимодействуют так же гравитационно, как обычное вещество. Значит, важно, что эта темная материя для нас оказалась очень полезной. Значит, образование галактик и скоплений происходило следующим образом. Темная материя, еще очень-очень давно, еще до рекомбинации, начинала потихонечку образовывать сгустки. Она образовывала сгустки, и они, это были протогалактики. А те гравитационные ямы, которые появлялись, когда образовывались эти сгустки, или другими словами, гравитационное протяжение этих сгустков, в конце концов притянуло и обычное вещество барионное туда же, и... В результате падения в эти гравитационные ямы, в результате притяжения этих сгустков темной материи обычного вещества и образовались видимые часть галактики, звезды, ну и в конце концов мы с вами. Если бы темной материи не было, то ничего подобного бы не произошло. Никаких галактик, никаких звезд ничего бы не образовалось. Мы с вами тут разговариваем благодаря тому, что у Вселенной с самого начала присутствовала небарионная темная материя. Значит, конечно, это все теоретически, ну, с большей или меньшей трудностями, но а, теоретически это все а, изучается и моделируется. Тут довольно много численных расчетов. Сейчас это особенно популярная история. И, а, конечно, ответы, как распределены галактики, сколько их у Вселенной, эти ответы зависят от того, как устроена эта темная материя. В частности, от скоростей этих частиц. И выясняется, что темная материя – состоит из медленных частиц, она не а их скорость этих частиц гораздо меньше скорости света были на очень-очень ранней стадии эволюции Вселенной, на очень ранней стадии расширения Вселенной. Ну вот теперь, собственно, мы подходим к физике элементарных частиц, что нам известны элементарные частицы, все изображены вот на этой картинке. Значит, и я про них подробно говорить не буду, это заряженные частицы, электрон его более тяжелые партнеры Мион, Тау, Лептон, это нейтрино, нейтраль, нейтральные частицы, но очень-очень легкие. И кварки, из которых состоят, протон, нейтрон, это уид кварки, и их более тяжелые партнеры, тоже заряженные, тоже массивные и тоже участвующие в сильных взаимодействиях, так же, как и кварки. Есть, конечно, античастицы и есть еще набор частиц, которые осуществляют взаимодействие. Это WZ-базоны, это фотоны, известные нам, ну и их аналоги. Базон Хиггса, конечно, еще одна частица, которую мы знаем сегодня, она открыта в 2012 году в Церне. Это еще одна частица. Значит, среди этих частиц нету кандидатов на род частиц темной материи. Еще раз, эти частицы должны быть электрически нейтральные. Среди... И стабильные, конечно, они не должны распасться за время жизни Вселенной. Кандидаты могли бы быть нейтрино, действительно нейтральные электрические частицы, действительно стабильные, с хорошей точностью, и в принципе они могли бы быть темной материей. Но нейтрино очень легкие, они взаимодействуют с обычным веществом, с электронами, с, фотон... с фотонами в конечном итоге, и они имеют более-менее такую же температуру, как обычное вещество. А это значит, что они очень быстро движутся, двигались. Когда э, температура речеслава Вселенной была очень высокая, эти частицы, нейтрины, двигались очень быстро, с огромными скоростями, с ретивистскими, и никаких э, сгустков нейтринная среда не может сделать. Поэтому нейтрины не годятся на роль частиц темной материи, они не умеют создавать э, сгустки, из которых потом образовались галактики. Нейтрины не годятся. Ну вот теперь мы входим, попадаем в область гипотез, потому что природа темной материи, что это за частицы? Это сегодня гипотезы. Значит, они должны быть стабильны, они должны слабо взаимодействовать с веществом, и точно должны быть электрически нейтральными, и взаимодействовать гравитационно так же, как обычные частицы. Должны иметь массу, другими словами. Все, больше мы не знаем о них ничего сегодня. И Например, масса этих частиц, на в энергетических единицах МЦ квадрат, может быть любой в интервале от, ну, страшно сказать, 10-22 минус электрон вольта, это даже я не знаю, с чем сравнить, и до, наоборот, громадной массы 10-19 ГФ, 10-28 электрон вольта, 50 порядков разброс, разрешенный в массе, в любом месте, может быть масса этой частицы темной материи. Я замечу, что масса протона в этих единицах это 1 ГФ. И э, это как раз где-то посередине, между 10-2 электрон вольт и 10-19 Сегодня ничего более удачного сказать про эти частицы невозможно. Нет никаких экспериментальных данных. И это, конечно, вызов. Вот почему я сказал, что это вызов для физики элементарных частиц. Есть новые элементарные частицы. Но что это за частицы, мы не знаем, и не знаем, как их искать. То есть не то, что не знаем, если мы сделаем какие-то гипотезы, и я о них сейчас поговорю, то, конечно, мы скажем и как пытаться искать эти частицы в темной материи. Ну вот популярная гипотеза такая, что это частицы с массами где-то в районе 10 ГФ или тысячи ГФ, 10 или 1000 масс протона все-таки взаимодействующие с обычным веществом, хотя, хотя и весьма слабо. Ну и если такое предположение сделать, и более аккуратно сказать, как они взаимодействуют между собой и с обычным веществом, тогда вы правильно предсказываете массу, массовую концентрацию этих частиц сегодня. Мы знаем, сколько их сегодня. Их по массе, по энергии, одна масса протона на кубический метр в одном кубометре если бы это были протоны или частицы с массой равной массе протона в одном кубометре среднего вселенной было бы одна такая частица и соответственно мы знаем массу э, плотность массы этой темной материи и она получается правильно если вычислять считая, что это довольно тяжелая частицы потяжелее протона в 10 или там тысячу раз и все-таки взаимодействующие с веществом это гипотеза ну, прежде всего, хороша тем, что вы хоть что-то про них предсказываете. А во-вторых, э, эта гипотеза интересна тем, что э, частицы с массой в тысячу раз больше, чем масса протона, тысяча ГЭФ, ТЭФ, это такие частицы, которые могут образовываться на ускорителях, на коллайдерах. И эти частицы тем самым можно пытаться рождать на коллайдерах, сейчас об этом скажу. Значит, сколько таких частиц? Ну, сегодня вот здесь вот вокруг нас болтается, ну, от тысячи до десяти тысяч таких частиц. Такого примерно на кубический метр. Значит, они вот тут вот прям вокруг нас летают, но они настолько слабо взаимодействуют, что мы их не замечаем. И более того, их зарегистрировать даже очень трудно. Значит, ну и как искать? Искать, значит, эти частицы такого сорта называются английским словом WIMP. Слава Виклий Интерректнинг Массив Патикл. И как искать эти ВИМПы? Значит, эти ВИМПы можно пытаться искать буквально так, что они летают вот здесь. Они иногда все-таки сталкиваются с нашими ядрами обычными, с обычным веществом, отдают им свою, часть своей кинетической энергии. И тем самым эти ядра начинают двигаться, начинают, у вас появляется энергия. Значит, Надо взять большой детектор и ждать, когда в нем выделится немножко энергии от того, что туда прилетела частица темной материи и стукнула по идру. Энергии мало выделяется, и события чрезвычайно редкие. Тем не менее, уже давно идут попытки обнаружить частицы темной материи вот по такому эффекту, вот те частицы, которые летают вот здесь вокруг нас. Но это надо делать, конечно, в условиях сильно пониженного фона всевозможных, надо уходить глубоко под землю, чтобы снизить фон космических лучей, которые на нас сыпятся, надо иметь сверхчистые изотопы и так далее. Но это давно идет такая э, гонка, пока не увенчалась успехом. И я вот здесь показываю один из э, экспериментов, который на сегодня, ну, один из лучших экспериментов, ксенон-1Т, однотонна. Это международный проект, который делается в лаборатории Гранд-Сасса, это тонна чистого ксенона сверхчистого очищенного ксенона вот здесь показано значит, внизу это целая система очистки целый завод по очистке этого ксенона это тонна ксенона помещается значит на нее смотрят э, э, детекторы которые смотрят что в этом ксеноне образуется в ни стороне всего одно из ядер ксенона полетела э, с некоторой скоростью выделилась энергия это один способ таких экспериментов немало но до сих пор ни один из них не принес однозначного результата, хотя время от времени всплывают, конечно, слухи или сообщения о том, что якобы найдены кандидаты на частицы темной материи, на события, связанные с частицами темной материи. Но однозначно это... Вот недавно как раз ксенон-1-тест начал говорить, что они что-то там видят. Ну, а, еще один путь, я уже сказал, это искать частицы темной материи, непосредственно их рождать на ускорителях. И здесь, конечно, а, самый главный игрок – это Большой Адронный коллайдер в ЦЕРНе. Международный проект, где участвуют все страны, в том числе Россия, такое весомое вполне участие а, принимает. Это ускоритель, коллайдер, где протоны сталкиваются лоб в лоб, у каждого протона по 7 ТФ. Ну, сейчас... 6,5 ТФ у каждого протона. И на таком коллайдере вы можете рождать все возможные частицы, в том числе частицы темной материи. И это один из главных, одна из главных задач для этого коллайдера. Ну, пару слов о коллайдере. Значит, это кольцо, наполненное сверхпроводящими магнитами. Значит, есть четыре эксперимента и вот на задачи связанные с физикой наиболее высоких энергий нацелены два из них атлас и CMS. Значит, вот так схематически это все выглядит а, а если посмотреть на туннель этого кольца вот он так выглядит этот туннель длина его 27 километров это конечно серьезная машина как вы понимаете 1600 сверхпроводящих магнитов с максимальным магнитным полем 8 тесла это очень высокое магнитное поле максимально для такого объема, который можно достичь на сегодняшний день. Гигантское количество всего на свете 96 тонн жидкого геля. Это самое-самое с запасом, самая э, геле-емкая установка. Ну и вот масштабы детекторов, это сравнительно небольшой детектор здесь показан, с торца. Э, и вот в, в желтой каске внизу э, вы увидите человека. Вот такой масштаб этого детектора. Это бочка. Он выглядит как бочка. Это э, крышка этой бочки. Он дальше идет. Э, значит, эта самая бочка продолжается. Соответственно, еще большего размера, но ее сфотографировать нельзя, невозможно. И ратался еще больше. Детектор ратался еще больше. И народу там работает на каждом из этих экспериментов типа трех, трех тысяч физиков, только физиков. Такая э, серьезное, э, серьезное предприятие уже дающие много интересных результатов, в частности, был открыт базон Хиггса. Но ну вот, как бы, было бы выглядело бы на этом, в этом детекторе э, образование новой частицы. Ну вот, у вас есть столкновение, э, образуется много всяких частиц столкновений протонов, но образуются и высокоэнергетичные частицы. Энергию каждой из этих частиц вы измеряете, вы знаете, что это за частицы, электрон, это протон, фотон. Э, Значит, или мизон какой-нибудь, <coughs> измеряйте энергию частиц. Если вы видите, что у вас образовалась новая тяжелая частица, то в ее распаде должны образовываться высокоэнергичные обычные частицы. И вот красные треки здесь, вот так бы выглядели, выглядели бы треки от этих высокоэнергичных частиц. Ну, это еще один путь, опять, не, при, не, не приведший пока к успеху, к сожалению. До сих пор нету сигнала от темной материи, от а частиц темной материи. И все сильнее и сильнее, надо сказать, вот эта гипотеза ВИМПов становится э, запрещенной. Все труднее и труднее вывязать экспериментальные ограничения с э, теоретическими предсказаниями. Пока это еще не запрещено, но где-то уже начинает быть запрещено. Есть непрямые поиски. Тоже интересная история. Частицы темной материи, вот X они здесь обозначены, э, могут собираться в центре Земли, в центре Солнца, и там у них большая плотность, они начинают аннигилировать. Аннигилировать, превращаться в обычные частицы. В конце концов, излучая нейтрино. Нейтрино замечательная частица, она летит из центра Солнца, совершенно не замечая вещества вокруг. Она вылетает, как будто бы Солнце было пустое, прозрачное для нее. Она вылетает, и все-таки можно пытаться искать, значит, эти нейтрино, регистрируют эти высокоэнергичные нейтрино на специальных установках, которые называются нейтринные телескопы. Они предназначены много для чего, в том числе для, для поиска темной материи. Вот здесь я э, по показываю картинку, это картинка Байкальского нейтринного телескопа, как, какой он был э, примерно год назад. Это э, для... Масштабы нарисована Останкинская телебашня. Это набор таких гроздев фотоумножителей, которые просматривают воду и пытаются искать сигналы, э, обус обусловленные тем, что в этот телескоп залетела нейтрино высокой энергии. Сейчас таких кластеров не 3, а опять уже, он хорошо развивается, это, э, этот телескоп это тоже международное, э, международное предприятие, международный эксперимент, э, где основную роль играют физики из нашего института и Объединенного института ядерных исследований. Ну и можно пытаться искать продукты аннигиляции и в космических лучах, в космосе. Например, частицы темной материи могут давать электрон-позитронные пары. Ну электронов полно летают в космосе, а позитронов уже не так много. И антипротонов тоже не так много. И поиски темной материи идут в космосе с помощью специальных аппаратов, специальных детекторов. Я тут э, обозначаю помело и АМС. Это дете, АМС – это детектор на международной космической станции. Большая, большой детектор для космоса. Ну и, наконец, гамма-телескопы есть, которые э, пытаются обнаружить гамма-кванты, фотоны, которые тоже образуются в результате аннигиляции частиц темной материи или распада частиц темной материи. Э, опять есть много, как видите, попыток разнообразных зарегистрировать частицы в темной материи, до сих пор они никакому успеху не привели. Но это совершенно не обязательно. Вот эта гипотеза вимпов, где, э, тяжелых, массивных частиц, она совершенно не обязательно правильна. Может быть, они э, э, легкие, эти частицы. Тоже есть свои плюсы у такого предположения, у такой гипотезы. И в частности, это мог, мог быть новый тип нейтрина которые физики называют стерильным, потому что эти частицы не участвуют вообще ни в каких взаимодействиях, известных нам, кроме гравитационных. Чуть-чуть взаимодействуют с существом, и их тоже можно пытаться искать, и их ищут. И здесь сегодня лидер – это установка троицк нью в Троицке, понятное дело. Это уже часть Москвы на сегодняшний день. Там уже давно есть очень интересная установка по поиску... Масса нейтрина изначально э, была, использовалась, а сегодня она используется для поиска вот этих вот новых стерильных нейтрино в распаде третья. А этой изображена ее, э, ну, условно говоря, следующая стадия, это ее сестрица Катрин, которая э, значит, в, э, в Германии сейчас работает. И это вот то, что здесь нарисовано, это не фотомонтаж, это реально такая вот, э, такой детектор, такая бочка здоровенная. И эта бочка вот ее с большим трудом везут на место, куда ее устанавливают в э, карлс Германия. Германии. Здесь это тоже международная коллаборация, э, европейская. Наше уча э, хор хорошее участие принимают люди, которые занимаются э, в Троицке. И э, американцы. Так что это, так сказать, такая... Снова, это вообще в физике элементарных частиц, международная коллаборация, это, пожалуй, основной способ добывания знаний. Ну и, наконец, последний кандидат, о котором я хотел сказать, это Аксион. Это, наоборот, совсем легкая частица. Частица гораздо легче, чем даже обычная нейтрина. И, несмотря на то, что она такая легкая, она настолько слабо взаимодействует с веществом, что она остается нелитивистской, что она нелитивистская и рождается в ранней Вселенной, и до сегодняшнего дня летает практически с нулевыми скоростями. Говорят в, этом, в этой связи о Базейнштейненском конденсате. Вот кто слышал такое слово? Это Базейнштейненский конденсат, конденсат частиц, которые движутся практически с нулевой скоростью, имеет нулевой импульс. Такие частицы, они тоже здесь должны быть, они тут есть, их много, Масса-то маленькая у этого аксиона, значит, этих, этих аксионов очень много. Они летают здесь, и свойство у них такое, что они умеют в магнитном поле превращаться в фотон, конвертировать. И фотон этот, это электромагнитная волна а, с радиочастотой. И это совершенно другой тип эксперимента, где вы а, пытаетесь, берете резонатор, помещаете его в магнитное поле, и ждете, когда в этом резонаторе появится электромагнитное излучение. Вот вдруг ни с того ни с сего, из пустоты, конечно, аккуратненько значит, избавляясь от всевозможных шумов, вы видите, что у вас вдруг появляется, хотели бы видеть, не видят пока, появляется электромагнитное излучение в резонаторе вдруг ни с того ни с сего. Значит, опять, красивая очень идея, она, эти вот... Возможности, о которых я говорил, гипотезы, они довольно хорошо обоснованы теоретически. Это не просто частицы какие-то с потолка взятые, а как-то они э, вроде бы полезны для теории, для объяснения всяких других свойств, помимо темной материи нашего мира. Но на сегодняшний день ни один из этих экспериментов не дал положительного результата. Ну вот я завершаю. И завершаю я тем, что... Природа темной материи – это, конечно, на сегодня одна из главных загадок и вызовов для физики элементарных частиц, физики микромера. Значит, я оптимист по жизни и думаю, что эта загадка будет разрешена в обозримом будущем. Правда, я не готов сказать, когда именно, потому что э, ну, у меня было лет 15 назад, я предсказал, что масштаб 10 лет для открытия этой частицы темной материи, за 10 лет ее не открыли. Поэтому сейчас я поостерегусь сказать, когда откроют частицы темной материи, но я думаю все-таки, тем не менее, что это масштаб десятилетия. И, конечно, это будет важнейшим открытием 21 века. Мы сильно продвинемся в понимании и Вселенной, и микромира.